Представляете, да? А если не поворачивается ни влево, ни вправо, значит у вас мгновенно, вернее, значит у вас одновременно и левая, и правая сторона мышечных тканей затрамбирована. В курсе? А что же делать с этим всем? Давайте я вам это расскажу. Существует аж целых 7 упражнений. А, тоже записываешь. Садись. Существует целых 7 упражнений, которые позволяют человеку переключиться на артериальную кровь и слить все венозные вот эти кровяные тромбозы, которые находятся в мышечных тканях, в центральные сосуды наших артерий. Все хотим, я сегодня покажу эти упражнения. Оказывается, человек в случае, если выполняет эти упражнения, когда у него болит где-либо, он полностью избавляется от всех абсолютно заболеваний спины. Но при этом я хочу вас оградить от самых больших неприятностей, которые могут в жизни проявляться. Первая неприятность звучит так. Когда разрушен позвоночник, человеку нужно дать возможность не шевелиться. С какой целью делается нешевеление? Если вам говорят, у вас протрузии или грыжи, или еще что-то, я вам советую вообще заниматься тем, чтобы не лечить такой позвоночник. Потому что его проблема заключается в том, что в него вошли в большом количестве кровь. Эта кровь затрамбировала и делает так, чтобы позвонок был неподвижным. Вы видели, как я прыгаю на морском курсе, зайчики? Видели? Как лось 30 дней, как зайчик. При этом у меня вот, глядя на меня никогда не скажешь, что у меня было два полных декомпрессионных перелома позвонков. Каких позвонков? Седьмого шейного позвонка и грудного и э, второго грудного позвонка. При этом спустя время, Ой, спустя время я просто говорю, что э, если бы я их оперировал, и именно это мне в свое время собирались сделать, прооперировать мне седьмой шейный позвонок, прооперировать мне второй грудной позвонок, я на это не пошел целеустремленно, потому что у меня были случаи такие, когда людям оперировали, и после этого они становились инвалидами на всю жизнь. Я подумал, что в случае, если у меня образуются коллоидные составляющие, которые могут удерживать этот позвонок, то это даст мне возможность этим позвонкам срастись между собой с целью неэластичности этих позвонков, что и произошло спустя время. Седьмой сросся с первым грудным, второй грудной сросся с третьим грудным. Таким образом, у меня два, четыре, два переломанных позвонка нашли себе поддержку в виде нижних позвонков. И я от этого сейчас, спустя годы, не испытываю никаких абсолютно страданий. Мой позвоночник работает идеально, я гнусь во все стороны, выгибаюсь назад. Небольшие неудобства там периодически возникают с тем, что не могу на 180 градусов, как мой ребенок, там, развернуть назад голову. Но ну, так оно в моем возрасте мне и не нужно. Картошку я не копаю, мешки я не поднимаю. Если это и делаю, то делаю это так, чтобы не нагружать свою спину. Часто сейчас замечаю я вот, что. Ребята, которые прозанимались всю жизнь спортом, они качали мышцы пресса, качали мышцы спины, качали еще какие-то мышцы. Они столкнулись с тем, что у них у всех абсолютно протрузии позвоночника, больные спины и очень болезненном состоянии позвоночник. Почему? Потому что когда человек накачивает туда кровь, эта кровь выходит в мышцы и происходит затрамбирование этих мышц. И после этого позвоночник, в нем тоже появляются венозные тромбозы. Представляете, а как же это все нужно расслаблять? Ребята, путем статического расслабления можно сделать так, чтобы у человека полностью начала выходить кровь и переключалась с больших мышц на гладкую мускулатуру и впоследствии выходила в сосудистую, в сосудистое русло эта кровь. Как же это сделать? Итак, для шеи, первое упражнение для шеи, показываю. Для шеи упражнение делается очень легко. Нужно стать и упереться на свои руки, так, чтобы ладони были направлены вперед, упереться в свои руки. При этом нужно отодвинуться от стола так, чтобы ваши плечи были поджаты к вашему подбородку. Видите, как я это делаю? При этом я немножко отгибаюсь назад. Видите, как я делаю? Вот таким образом я расслабляю мышцы своей шеи. Таким образом кровь из моих мышц шеи Отходит, поэтому, когда у вас очень сильно начинает болеть шея, в этот момент начинайте делать вот такое упражнение, как я показываю. Одну минуту. Это первое упражнение. Почему усиленно? Почему? Я ничего не сделал, ребята. Здесь физических нагрузок как раз нет никаких. Я просто поставил руки... И на них лег своим телом, видите? При этом я сделал так, чтобы они у меня отодвинулись от туловища. То есть можно вот так, и они лежат на моем туловище. А можно вот так, и они не лежат на туловище. То есть вот таким образом мои плечи, они подтянуты к моей голове, видите? Что же здесь происходит? Здесь происходит натягивание внутренних мышц, которые находятся вот здесь, вот этих внутренних мышц. Эти внутренние мышцы, они включают поток венозной крови, переключая его в артерии ключичные. Поняли? Таким образом, вот если я вот так вот постоял какое-то время и головой не пошевелил, то после этого, если я убираю руки, у меня мгновенно происходит отток крови, и ощущение, будто здесь стало легче. Представляете? Второе, можно сделать то же самое, только ручки положить вот так. Вот так, как я показываю. То же самое. Плечи вверх, руки сложены в локтях. В этом случае я тоже делаю так, что у меня кровь отходит с задней части моей спины в передние грудные части. Таким образом я расслабляю верхнюю часть грудных отделов. Понятно, да? Третье упражнение, которое я вам покажу. Нужно встать на коленочки и упереть свое тело на эти коленочки при этом коленочки согнуть зачем это делается когда я сгибаю коленочки то центр тяжести у меня переносится куда он переносится плечи тянут мой позвоночник вверх а нижняя часть моей попы тянет позвоночник назад и вниз правильно ведь да при этом вся нагрузка у меня приходится на мои колени понятно при этом очень хорошо чуть-чуть наклонять колени, чуть-чуть поднимать колени. Поняли? Таким образом у меня происходит расслабление всей задней части моего поясничного отдела. Сколько у нас там позвонков? У нас 7 позвонков шейного отдела, 12 позвонков грудного, 10 поясничного и 10 седалищного. Да? Сколько их всего у нас? 34. Итак дальше. Итак, дальше. Когда мы хотим здесь позвоночник свой поставить на место, то есть нам нужен вот этот отдел поставить на место, мы должны согнуть ноги и начать делать мягкие движения влево и вправо. При этом голову не отводить. Вот такие вот движения. Почему? Таким образом мы переводим кровь венозную из задней части в передние артерии паховые. То есть отсюда во кровь переходит вот сюда. Видите? Если человек делает вот такие движения, то у него однозначно 100% будет болеть спина. То есть если движения вот такие спиной, то это будет, от этого будет спина в пояснице болеть. Чтобы это разгрузить, нужно делать вот эти движения. Видите? Вот эти. Ш -ш -ш. Вот эти движения болит пах. Вот эти движения. Здесь перестает болеть. То есть отсюда переключается сюда. А? Не так, а так. А руки на пояс можно, чтобы они висели. То есть колени согнуты, и при этом вы вот так вот делаете. И завершающие два движения, которые должны быть, это растягивание себя лежа на животике. Нужно лечь на живот, и после этого... Сделать вдох и поднять ручки вверх и ножки назад, таким образом сделать такое изображение, как будто вы плавающая по воде ласточка да, на животике, лодочка-ласточка. При этом раскачиваться не нужно, и очень сильно напрягать позвоночник не нужно, потому что целью этого является растянуть себя хоть немножечко и переключить кровь венозную, которая находится сзади, или напряжение сосудов венозных сзади, переключить на более переднюю часть. Вперед потянулись, назад потянулись. После этого это все нужно завершить весенним на перекладине или на своем шкафу. На двери, да. Сверху на дверь ложите полотенце. Все время создается вопрос, зачем полотенце, да? Ну так, чтобы руки не резали. В прошлый раз женщина задавала вопрос, а если я дверцу отломаю? Если вы отломаете дверцу, переходите ко второй дверце. Домой зашли, все отломано. Мама ремонтирует спину. написано. Зато спина не болит. А, здесь одна особенность такая есть. Когда вы висите, то нужно мысленно еще и заставлять себя полностью расслабиться. И никаких движений подтягивающих гусеницы не должно быть. То есть это движение просто повисли, повисели, очень мягко отпустили ручки и очень мягко стали на свои ножки. Потому что если вы будете спрыгивать, вашему позвоночнику придет пипец вообще это вот нужно повисли повисели ногами ноги свои подтянули при этом вы висите вот так вот после этого мягко ножки поставили и нежно отпустили ручки так чтобы оно все нашло свое место поняли конечно ноги нужно поднимать даже если дверь короткая ноги поднимать нужно после этого просто Повисите немножечко на вот такой перекладине и делая вот эти упражнения, вы убедитесь в том, что ваша спина навсегда перестанет болеть. А, а какие препараты при этом хорошо было бы попить? Итак, первый препарат, который бы я советовал, это стоп-артрит. В чем функция этого стоп-артрита? Он заставит ваши межпозвонковые грыжи быть более эластичными. Зачем создавался препарат стоп-артрит? Его целью было сделать суставные сумочки а также сумочки которые находятся сумочки удерживающие межпозвоночниковые косточки или сами позвонки сделать эти сумочки более эластичными от чего они становятся неэластичными у нас происходит воспаление печени неправильное питание а также там какие-то нервные состояния это все влияет на нашу печень которая выделяет коллаген этот коллаген, это именно то, что определяет вот эту суставную сумочку. То есть она становится мягкой. У ребенка она настолько мягкая, что он может свободно и двигать во всех направлениях. Когда человек вырастает, у него есть особенность. Эти суставные сумочки, они засыхают. С дисфункцией печени происходит засыхание суставных сумок. Самая большая глупость, которую придумал человек, это лечить суставы при помощи... Употребление внутрь полыни или чего-то горького. Во время употребления чего-то горького исчезает полностью вот этот коллаген. Сумки засыхают, и после этого человек может потерять сустав. Понятно? Поэтому водка, всякое горькое, все там, что горькое. Дальше однозначно полыни, полынные настойки. В случае, если у вас больная спина или больные суставы, не принимайте ни в каком виде. А вот... А, любое горькое А вот прикладывать на ножки и на ручки Вот такое горькое Необходимо в случае, если у вас больная спина То что нужно сделать? Приложить что-то горькое К этому месту Потому что это разжижает кровь И кровь будет свободно отходить Да, да. то есть что нужно делать? Это как при варикозном расширении вен Взяли часть полыни Смешались с кислым молоком И в виде такого компресса Наложили на спинку, там где она болит и после этого подождали немножко, минут 10-15, смыли и сверху положили сметанку. Зачем сметанка там нужна? Сметанка там нужна для того, чтобы не было ожога кожи. Потому что полынь в таком виде может обжечь вашу кожу. Ай, как все легко. Ребята, дело в том, что... Дело в том, что у нас есть еще и препарат, который помогает убрать вот эти тромбозы венозные. Этот препарат называется Стоп Варикоз. Поэтому, если спина болит, принимаем Стоп Артрит, Стоп Варикоз. Тоже Стоп Артрит надо попить. Трещат суставы, шуты суставы. Стоп Варикоз, Стоп Артрит, а также препарат, который у нас называется Тантал, потому что всему виной проблема печени. Вот почему после тяжело перенесенного заболевания гриппа или вирусной инфекции после длительного лечения у вас начинает жутко болеть спина. чего она начинает болеть, теперь вы понимаете, коллаген не выделяется, после этого суставные сумки воспаляются, после этого э, протромбиновый индекс увеличивается, это все влияет на дальнейший тромбоз. А как же полечить этот тромб, тромбоз? У нас есть... Препарат он называется ТЕНТОРИКС. Этот препарат, который позволяет убрать высокий протромбиновый индекс в нашем организме. ТЕНТОРИКС. Он убирает ПТИ. Из медицинских препаратов в это время я рекомендую часто принимать АСПИРИН, ДИКЛОФИНАК. Он убирает ПТИ. А также МИДРОЛ. Он убирает высокий индекс Белко, реактивный белок убирает, потому что это следствие. Мидрол. В очень тяжелых стадиях я назначаю преднизолону. А что делать? Ну, помогает. Ребята, помогает. ну да, помогает. Я Мы тут помогает. все друг перед другом это сидим, зайчики. Помогает. Сюда приходим, потому что я помогаю. Ребята, вы теперь понимаете, от чего это происходит? Но ну, вы же понимаете, преднизолон он просто помогает выделиться гормону кортизону. В случае, если кортизон выделяется, то после этого нам легче становится. Но преднизолон это вот как он, он помогает. Если преднизолон перестаешь давать, то он уже не помогает. Это как давать поджелудочный инсулин, понимаете? Поэтому он помогает. Преднизолон. А, поджил э, надпочечники выделяют кортизон они выделяют кортизол кортизон гидрокортизон и гидрат еще вот таким образом наши надпочечники правильно начинают функционировать где самое основное что они должны сделать это все-таки поднять уровень вот этого гидрокортизона если у человека очень сильно болит, то это похоже на пожар. Вот смотрите, мы зашли в этот кабинет. Мои препараты это маленькая струйка водички, которая может настойчиво поливать и потушить какой-то пожар. Это полезно в случае, если горят обои или горит стол, прийти с чайником и из чайника это все затушить. Ну а если здесь такой пожар, что горит уже пол и горят уже стены, что здесь может помочь? Естественно, здесь должна уже забежать пожарная команда и большим вот таким вот ведром или трубой начать это все заливать пеной. При этом скажите, пожарная команда сможет навредить столу, стеклам, потолку там? Ну да, они же не обращают на это внимания, они делают уже конкретное, конкретно спасают. Наша медицина это вот такая большая пожарка. Поняли? Наша медицина это пожарка, а моя компания, она делает препараты, которые подобно вот этой трубочке, которая поливает уже. Если пожар большой, то я часто рекомендую все-таки использовать более эффективные препараты медицинские. А в случае, если пожар потушен, переходи к нашим, это уже как почистить, полить сверху, дотушить. Ведь если стол после пожарной команды будет тлеть, то его не нужно заказывать пожарную команду, чтобы потушить, это ж можно сделать уже... Домашними способами какими-то, правильно? Так вот, домашние способы, это вот уже мои препараты вот эти. Ими уже это лечится мягко. Именно это я и вижу. Очень часто люди начинают очень активно заниматься лечением себя при помощи моих препаратов. Но в случае, если там конкретный пожар, то часто мои препараты, они не будут помогать. Они могут даже навредить. От чего я это говорю? Но вот представьте, здесь пожар, и вы зайдете и начнете с чайника поливать. Это будет образовывать большое количество пары и наверняка может даже сделать хуже этому пожару. В курсе, да? когда большой пожар, то водой это не тушат, да? а специальные пены и так далее и тому подобное. Я, часто, я специально выбрал этот образ, чтобы люди понимали, каким образом происходит заболевание. Если заболевание настолько активное у человека, что приходится его, ему приходится оказывать неотложную помощь, то эти препараты, которыми нужно оказать, это уже медицинские препараты. Это капельница, которая может убрать спазму на основе магнезии там, или на основе каких-то там вольфаринов. Это... Там какие-то очень активные препараты, которые могут убрать там, ревматоидные индексы и так далее. А вот моими препаратами можно потом в дальнейшем очень мягко полечить. Итак, при болезнях спины мы учим человека делать следующие упражнения. Их всего семь. Это постоять на ручках возле стола, упереться локтями возле стола, потом упереться на ножки, ножки свои согнуть, потом подвигать немножко нижней частью таза, потянуться на животике и повисеть на перекладине. Сколько их всего получилось? Пять, шесть. О, вот этих шесть упражнений достаточно человеку для того, чтобы он привел себя в порядок. А теперь давайте посмотрим на то, что делают мануальные терапевты. Они заставляют человека крутить головой. Вопрос, полезно это или нет? А теперь вы уже знаете, как все устроено и наверняка можете сказать мне, это неправильно. А также и они очень часто оттягивают руку или ногу назад. То есть тем самым они сдавливают мышцу еще